приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова сегодня речь пойдет о новинке компании oriflame серии love nature появился шампунь скраб для волос с органической мятой и с углем для меня этот продукт новинка в полном смысле этого слова потому что ранее я скрабами для волос не пользовалась хотя я знаю что для девушек особенно с длинными волосами очень полезно использовать скраб для волос потому что он помогает лучше очистить волосы убрать излишки жира чтобы волосы были блестящие лучше росли снимается роговой слой кожи и я вам чуть позже расскажу свои впечатления а сейчас покажу вам как этот продукт выглядит шампунь скраб объемом 20 миллилитров произведено в Польше Написано на упаковке скраб-шампунь. Массажными движениями нанесите на влажные волосы, а затем смойте. Не указано для какого типа волос, как часто пользоваться. Поэтому я делать буду это по своим ощущениям. Итак, давайте посмотрим, что у нас внутри. Здесь есть линия отрыва, но я вот так отрежу кусочек мне так удобнее. И вы удивитесь какой красивый продукт нас ждет сейчас немножечко побольше выдавлю очень интересная консистенция такой не густой не жидкий как смола на ощупь чувствуются частички они натуральные отшелушивающие частички и очень хорошо пенится на волосах сейчас я помою волосы два раза этим шампунем итак я беру шампунь скраб сразу в руки побольше набираю это я уже второй раз буду сейчас мыть волосы первый раз просто смылась жир грязь хочу вам показать что он классно пенится даже вот на руках его сразу становится больше и пенка такая важная и переносим на корни то есть старайтесь не на волосы носить а на кожу головы и аккуратно так вот, вспениваетесь. Слушайте, хочу вам показать, что пены очень много, то есть расход у него небольшой. Вот так вот все вспенивается и промываем полностью всю голову спереди и сзади. Итак, два раза я помыла волосы шампунем, скрабом с углем и органической мятой, сделала маску с бананом. Тоже, кстати, новинка в серии Love Nage. Обожаю эти масочки в пакетиках почему маску или кондиционер делать нужно обязательно у меня есть ощущение что этот скраб шампунь немного волосы подсушивает они даже мокрые когда их трогаешь они на ощупь другие они такие мягкие мягкие становятся какие тут интересные у меня волосы пористые поэтому к ним нужен особый уход тем более что они окрашенные высветленные итак какой эффект вы сами можете увидеть что волосы очень объемные они такие пышные становятся гладкие и надолго хватает чистоты мне очень понравилось буду ли я пользоваться регулярно точно нет я буду использовать где-то один раз в полторы недели то есть два-три раза буду мыть обычным способом на третий-четвертый раз я буду один раз делать скрабирование не два подряд потому что я считаю что в этом нет необходимости даже с одного раза отлично будет очищаться и кожа головы и сами волосы лучше первый раз промыть волосы обычным шампунем которым вы пользуетесь чтобы смыть жир грязь и дать возможность этому скрабу лучше раскрыться потому что именно на второй раз он дает вот эту пену, гущину, дает возможность пробраться сквозь волосы, вот так вот в корне, все хорошо промассировать. Поэтому такого пакетика будет, мне, например, хватать на три раза, потому что их здесь много. 20 миллилитров это много, очень много. Я еще не сказала, какой приятный аромат. А вот этот аромат мяты, он такой прохладный, как ментоловый, на протяжении всего мытья головы он сопровождается, поэтому мне тоже очень понравилось и я знаю что вы уже многие попробовали этот продукт А кто-то думает надо или не надо я рекомендую попробуйте обязательно хотя бы чтобы понять свои ощущения вашего организма кожи и волос и пишите в комментариях какие у вас впечатления какие у вас ощущения потому что мы все разные у кого-то волосы сухие у кого-то жирная кожа головы у кого-то все нормально у кого-то ломкость поэтому делитесь своими впечатлениями потому что на основании отзывов мы зачастую делаем выбор купить или не купить использовать или не использовать а я вас благодарю за внимание надеюсь видео полезное и я прощаюсь с вами ой как я кайфую от своих волос посмотрите это вот просто сказка до конца они гладкие и очень чистые такие шелковые что их просто хочется все время трогать чего тоже делать нельзя потому что пальчики у нас все равно жирненькие немножко кремом пользуемся поэтому лучше волосы лишний раз не трогать жду от вас обратной связи и лайк ставьте не забывайте подписывайтесь на мой канал с вами была Лилия Донского, пока пока